Здравствуйте, господа подписчики! Всех с праздником! Сегодня 23 февраля. Всех поздравляю с Днем Защитника Отечества. Желаю счастья, здоровья, любви. Много денег. Чтоб с работой у всех было нормально. Чтобы меньше проблем. Поменьше забот. Чтоб дети не болели. Дети были всегда здоровы. Всем с праздником, счастья, здоровья, любви. Ну и что еще? Самое главное то, чтобы все сбывалось, все получалось. И чтобы поменьше думали о неприятностях, чтобы поменьше неприятностей доставляла наша жизнь нелегкая. У нас идет снег, ветер сильный. Надеюсь, у вас теплая погода, светит солнце. У нас пока солнца нет. Скоро будет тепло, будет весело, будет хорошо. Всем спасибо, всем пока. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем до свидания. Хороших праздников, хороших выходных. У кого выходные, у кого рабочие, поменьше работайте. Побольше думайте об отдыхе. Берегите себя и детей. Будьте счастливы.